Сейчас горки легко, я даже. Я могу обогнать велосипед! Ага, Что быстрее! Я чемпион! С таким тренером! Нет! Винча! она меня обгоняет! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее! быстрее! О! Все, теперь мне надо отдыхать! Фух!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 Толковых учеников в беге. Давай, спасибо, пока.